пришло время наконец-то интеграции очень быстрой причем что происходит весь старый базис не хочется говорить слово разрушается но на самом деле обнуляется высвобождается перед ну короче идет реформа давайте так одним словом все реформируется и вот допустим возьмем матрицу в которой мы живем да, мы живем все в матрице в которой вложены определенные точки позитивные негативные программы то есть все, все что мы живем это у нас уже оно как бы как как программа да вот эта матрица как глобальная программа даже она сейчас переформатируется то есть обнуляется если вы идете в ногу со временем то есть если вы совместно с этим обнуляетесь, то у вас приходит новая возможность. То есть вы как бы переходите на новый уровень энергии, на новый уровень матрицы, на новый уровень мира вообще. И там вот в этом мире, в новом, там будут новые программы совершенно другие, там будут новое поведение совершенно другое. Например, на каком уровне идет обнуление? На эмоциональном. Сейчас идет две вещи очень важных. Первое, эмоциональный расколбас, когда вас цепляет, дергает, это было, это есть и сейчас еще усиливается. Это первое. А второе, есть люди, у которых эмоции вдруг бац и исчезли. Ну не полностью, но в большей степени, скажем так. Например, вот меня колбасил, я много раз рассказывал, и я этот пример часто привожу в, на своих занятиях, что вот люди на улице ведут себя громко. Ну, они как бы им все равно, да, они идут, там он орет по телефону, ему все равно, что люди, окна лето открыто, и они там, допустим, человек отдыхает, там кто-то вопит. Ну, и начинают всплывать эмоции. Но дело в том, что не у всех всплывают эмоции, как оказалось, да, есть люди, у которых не всплывают, ну, вопит и бог с ним. Более того, есть люди, которые это не слышат. И вот я слышал. И меня это раздражало. То есть, смотрите, идет как бы вызов к старые программы к которым вы прицеплены всплывают запишите себе пожалуйста в свои блокноты программы к которым вы ну как бы не проработанные до да, зацепленные программы в которых вы живете они сейчас даже если они были спрятаны они всплывают и эмоциональный фон общего человека повышается то есть его начинает бесить сосед звуки Теща, жена, ребенок, котики, правительство и прочие, прочие они начинают его бесить. Этот человек, он как бы не очень понимает, что это все он, а не они. Эмоции где находятся? Напишите в чате, где находятся эмоции? В каком месте живут эмоции? В депутатах, в директоре ваши эмоции живут, в котике. В этих, в людях на улице, которые орут, в соседей, в теще ваши эмоции живут или где они живут? Как вы себе это понимаете? То есть мир вам, вот сейчас, прямо вот он это и делал, и раньше делал, но сейчас это еще сильнее поднимается. И мир вам показывает, вот твои эмоции, ты либо с ними что-то делаешь, либо ты продолжаешь жить в этих эмоциях.